Всем привет, подписчики на мой канал, с вами как всегда я, Тимур Лаев И сегодня я, хороший такой солнечный день, я снимаю, э, что же лучше Давайте, давайте подумаем, что же лучше из этой консоли, о которой сейчас буду говорить Xbox One X? Не, конечно же, ну сейчас скажут, никто не лучше Или PlayStation 4 Pro, которая просто выдает тебе 4К Ну, сначала давайте перейдем, что же лучше. Во-первых, PlayStation 4 Pro была выпущена в 2016 году, в ноябре месяца. Цена ее составляла 450 долларов. Это отличный ценник, учитывая характеристики новой консоли, консоли, от, Sony. консоли от Sony. Какая хорошая ритма. 4 которую на удивление некоторые уже сейчас называют толстушкой, более приятная на вид. Однако стоит остерегаться самых первых приставок с глянцевым покрытием. На облужке выглядит красиво, но на деле вся красота скоро исчезнет. Наш Xbox One X или просто Скорпион, которая была, будет запланирована на 7 ноября 2017 года при цене 499 долларов. Это равняется 30 тысяч. Сейчас еще лучше поговорим про процессор. Процессор у нашего Xbox'а 8-ядерный процессор с тактовой, с тактовой частотой 2,3 ГГц. А у PlayStation 4 Pro 8, тоже 8-ядерный процессор, у них просто-то одинаково обоих, С тактовой частотой 2,13 ГГц. PlayStation 4 Pro, во-первых, использует самую усовершенствованную версию чипа оригинальной модели слегка ускорены тактовой частотой, хотя вот, ничем не, не, не даже не Это вот, впечатление, частота 2,13 ГГц, в то время как и оригинальная консоль обладает 1,6 ГГц. То есть они с первой части, как сказать, одинаковые, тут даже слов не надо, говорить. А Xbox One X немного обогнала оригинальную, вот, вот немножечко вот обогнала, прям на донышке обогнала нашу консоль Pro но обладает быстрым процессором. Даже обычный Xbox One S может запускать 4K Ultra HD фильмы на Blu-ray, а прошка нет. Но в плане визуальности видеоигр PS4 Pro, конечно же, лучше, чем S, но уступает новой приставке Xbox One X. Которая... Xbox One X, как вот по мне, вот кто будет выбирать, у нее есть такая маленькая, сказать, ловушка для тех, кто будет покупать. Она же выйдет 7 ноября, там, тупыр, и все вот это, да? Но чем она, ну, конечно же, дороже стоит, там, и прочее, да? Но разница слишком велика. Если вы будете, да, да, да давно собираете такой, деньги на этот 4К, а, игровую такую консоль, просто профессиональную, такую на MLG Gamer, все но Xbox One X, которую будете покупать, а, она может изменить ваши планы. Особенно, если вы будете... Задумываться о проигрывателе 4К Blue Ray. Если у вас нет 4К, например, телевизора и вы хотите поиграть, посмотреть какой-то фильм там, типа из серии, какие-то сериалы, игры, вы этого не сможете. Потому что у вас нет этого, так сказать, э, компьютера, можно подключить к монитору. Но вопрос такой, у кого я сейчас 4К? Ну, кроме таких флесплэтчиков и ютуберов. У обычного человека ну, может купить, но потом надо копить деньги на Xbox, так что я уже выберу PlayStation 4 Pro, потому что она сразу делает, как сказать, все за себя. Сейчас давайте поговорим про графику. Графику у Xbox, конечно же, 6 Teraflops, 326 гигабайт в секунду и оперативная память GDDR5 с 12 ГБ оперативки. Это... молодцы! А у PlayStation 4 Pro, но вот это сейчас вот эта проблема, то что она обогнала сейчас 4,12 трафлопсов 218 гигабайт в секунду и оперативная память GDDR 8 гигабайтов вот в этом она и обогнала, они поддерживают все игры, я там не против там говорить, что тут, я не против говорить, но Карл, это у каждой проблема, у каждого консоли есть такая проблема, кто может не знать даже в играх. без нативного 4К, другая приставка с настоящим 4К, но обе без постоянного 60 FPS. 4 k с 60 FPS на одну вторую игру Карл. Всему этому нужен телевизор с 4К и HDR. Почему, твою мать, она выдает почти что в каждых играх в 30 FPS? Даже в Horizon Zero Dawn, которая вышла, выдает сука, 30 FPS. Не 60, как обещали наши долгожданные разработчики Sony. Zero Dawn, новый эксклюзив от Sony. Большая надежда компании. Работает с апскейлом и 30 FPS. Destiny 2 работает на обеих консолях 30 кадров в секунду. А вот сейчас такой же вопрос у Xbox One X. Что что туда выходит? Давайте подумаем. Gears of Wars. Не-не-не. Mm, Выходят просто какие-то тупые игры. Инди-игра. Никакого нового. Просто 4К и все. И... Потом снова инди... Инди и снова Инди. Мне может, просто ненавидеть за это? Сейчас скажу. Они показали 4К Майнкрафт. Карл, ты подумай, 4К Майнкрафт на Xbox One X. Версию Майнкрафта в 4К. Это просто альц капут. Но я не понимаю логику компании. Она начинает конференцию с того, что говорит, мол, у нас самое топовое железо, самые передовые технологии. Но почти всю конференцию, где они должны, как мне кажется, показывать, на что способна их консоль с этим самым топовым железом, они показывают инди, что можно запустить даже на самом телефоне. Вот я вот как взял PlayStation 4 Pro, я верю, я верю, что PlayStation 4 Pro во всем лучше, чем ваша xbox потому что она хоть и тоненькая хоть такая не такая но она все равно не будет в лидера продаж давайте я вот вот кто же вот кто вот и пишите пожалуйста помните реально в комментариях либо ответьте на эту подсказочку сверху вот скажите мне кто будет покупать xbox после срача xbox 360 который у меня там стоит ну я храню как память xbox one x Просто Xbox One, Xbox S, которая, ну, S тоже была прикольная. Вот только подкупала без, мне для, для меня подкупала, подкупала, подкупал геймпад. И геймпад от Xbox лучше всех. Он более удобный и приятный на вид. С этим согла... они убрали проблему, но проблема такая с Sony. Они сделали такой же контроллер. Намечательно зачем. Даже в Sony, когда выпустили в продажу новый контроллер, который выглядит знакомо, согласитесь? Скажу честно, я советую для вас Sony, потому что Sony она крутая. Я купил видимо, к 3. Я советую покупать Sony из того, что она реально даже на вот этом телевизоре вот на этом телевизоре выдает 4К, так что я советую покупать. Террафлопами можно мериться сколько угодно, но на данный момент у Sony лучшие эксклюзивные игры, и их немало. Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Infamous, в будущем Days Gone, Человек-паук, Uncharted Lost Legacy, God of War, The Last of Us 2, и Detroit Become Human. Но... Ну что ж, давайте будем прощаться с вами, как всегда было. Тимур Лай, всем удачи, пока-пока.